Неделя начинается с новолуния 30 мая 2022 года в знаке Близнецы, который характеризует интеллект, речь, общение. Меркурий – управитель новолуния. С 4 июня переходит в директное движение, что отразится на всех сферах жизни в лучшую сторону. За несколько дней до выхода из ретроградности Меркурий замедляет ход. Энергии сконцентрированные, сосредоточенные, собранные, организованные. В такие дни планетарные влияния становятся конструктивны и гармоничны. Полезно использовать этот энергетический потенциал для решения индивидуальных проблем. Люди меньше отвлекаются и распыляются на мелочи и посторонние моменты, поэтому быстрее достигают целей. Первая фаза Луны, то есть первые семь дней от момента новолуния, это вся неделя с 30 мая по 5 июня. Позитивный период для решения материальных проблем, переговоров и делового общения, удачное время для поиска работы и приема новых сотрудников, так как в этом случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив. Все, что связано с образованием, поездками, организационными мероприятиями, удается наилучшим образом. Для личных и деловых взаимоотношений благоприятный период. На прошлой неделе вечером 28 мая Венера вошла в знак своего управления в Телец. Марс вовне 25 мая, также в статусе управления. Девиз этой недели – требуй невозможного и получишь желаемое. Но самоконтроль и самодисциплина необходимы. Транзит Венеры по Тельцу принесет счастливые события в сферу любовных взаимоотношений. Отличное время, чтобы вернуть былую страсть или возобновить дорогие вам отношения. В финансовой сфере происходят заметные сдвиги в положительную сторону. Неделя благоприятная, как и все лето. Самые сложные транзиты закончились. Смотрите с оптимизмом в будущее. Набирайтесь сил, запасайтесь ресурсами. В конце года они понадобятся. Не нужно переживать за вещи и происходящие события, которые не находятся в зоне вашего влияния. Далее по дням недели. Понедельник, 30 мая, новолуние в 14.30 в знаке Близнецы. Об этом астрологическом событии есть отдельное видео. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Во вторник, 31 мая, растущая Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с Сатурном и в напряжении с Нептуном. Повседневные дела будут проходить в основном успешно и гладко. Главное, смотрите на вещи реально, меньше фантазий и день окажется эффективным. Избегайте алкоголя и других средств, меняющих сознание. Осторожно с лекарствами, вероятность аллергических реакций значительно повышается в этот день начальство, представители власти и более зрелые и опытные люди могут дать вам совет или оказать помощь, которые станут залогом вашего успеха. В целом день благоприятен для деятельности, связанной со строительством, недвижимостью, преподаванием и обучением, охраной исторических ценностей. 1 июня в среду растущая луна в раке с 8 часов 48 минут до этого период луны без курса в близнецах луна соединяется с черной луной в гармоничном аспекте с венерой аспекты поднимают кармические темы родовые проблемы семейные взаимоотношения служение родине или причастность к национальной истории проявляется в разных формах и форматах 1 и 2 июня эмоциональная жизнь очень нестабильна. Появляются навязчивые страхи и фобии, неприятные предчувствия. Люди с трудом приспосабливаются к новым условиям. В течение дня Луна делает напряженные аспекты с Юпитером и Марсом. Психологически очень сложный день и для многих опасный. Увеличивается количество аварий, ссор. Также возникает обострение военных действий, но по возможности оставайтесь дома, чтобы свести к минимуму вероятность неприятностей, поразмышляйте о давних событиях и о том, как они повлияли на вашу жизнь, будьте честны сами с собой, поработайте со своим подсознанием, найдите причинно-следственные связи прошлого с настоящим. 2 июня в четверг растущая луна в раке в гармоничном аспекте с ураном. Потенциал этого дня более спокойный, чем предыдущего. Но все же людям с тонкой душевной организацией очень непросто. Но в этот день может вдруг проясниться какая-либо сложная ситуация. Вероятно, оглянувшись назад, вы поймете, что многое вам удалось именно благодаря препятствиям, которые пришлось преодолеть. К вечеру внешний фон становится более спокойный. Способствует обретению внутренней гармонии. Вы можете оказаться в благоприятной ситуации, ведущей к новым необычным знакомствам, которые со временем перерастут в позитивные взаимоотношения. Женщины и дети могут сыграть важную роль в открывшихся перед вами возможностях. Сознание проясняется. Многие люди начинают понимать, что сейчас необходимо изучать новую технику, компьютерные системы, интернет-ресурсы, социальные сети, осваивать современные профессии. Это важно для всех, так как мир поменялся. А в сложившихся обстоятельствах в первую очередь страдает тот, кто не хочет меняться и придерживается принципа «я всегда так делал и так буду делать». 3 июня в пятницу растущая луна в раке в гармонии с Нептуном и стационарным Меркурием оппозиция с ретро-плутоном период луны без курса с 18 часов 14 минут до 21 часа 37 минут по киевскому времени после чего переходит знак льва Энергетический мощный день но обстоятельства вынуждают делать сложный выбор общайтесь с людьми ищите нужную информацию Приложив определенные усилия, вы получите то, что вам действительно нужно. Результаты этого дня вызовут у вас позитивные эмоции. Идеальное время для того, чтобы навестить родственников, пообщаться с ними, а также установить более тесный контакт с членами семьи. Благоприятный день для сделок, купли, продажи недвижимости и необходимых домашних вещей. Не будьте категоричны, нужно договариваться, искать компромисс. У многих людей есть шанс улучшить свою жизнь благодаря людям и ситуациям, с которыми человек сталкивается в течение дня. Но важно не сидеть сложа руки. Чтобы попасть в поток и использовать потенциал этого дня, необходимо совершить действие, проявить инициативу. 4 июня в субботу растущая луна во льве в гармоничных аспектах с солнцем юпитером марсом и в напряжении с венерой потенциал дня яркий сильный и в целом благоприятный шансы и обстоятельства этого дня предоставляют возможность выразить свои эмоции получить желаемое или следовать желаниям своей души но важно научиться правильно желать при этом не зацепиться за желание и суметь отпустить его Не стоит рассчитывать на других людей Личная инициатива, самостоятельное решение, проявление общественной активности Это то, что поможет получить максимум от этого дня Для многих людей время достижения эмоционального удовлетворения на множестве различных уровней Кто-то находит свое место за рубежом, а кто-то счастлив в кругу семьи Проявляйте свои таланты и способности, пробивайте себе дорогу и не требуйте от других следовать вашим жизненным принципам. У каждого свои убеждения и ценности. В этом случае вы обязательно получите по своим потребностям. Не теряйте связь с реальностью. 5 июня в воскресенье растущая луна во льве в оппозиции с ретро сатурном и в напряжении с меркурием Внешняя атмосфера непростая без чувств и оптимизма характерен негативный оттенок эмоциональные сложности и потери могут быть связаны с прошлыми событиями не забывайте о своих родных и близких так как существует большой риск для взаимоотношений в семье Творческие люди могут вдруг почувствовать опустошение, ощутить, что ушло вдохновение и мир стал серым и неинтересным. Лучше всего в этот день уединиться, навести порядок, выбросить ненужные вещи, не время для демонстрации своих работ. Бесполезно ожидать признания нынешних или прошлых заслуг. Общее самочувствие также может ухудшиться, особенно если вы пренебрегаете поддержанием физической формы. Задержка жидкости в организме, отеки, проблемы с почками, у кого это наблюдалось ранее, стоит предпринять меры сейчас.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 Конечно же, у каждого есть темы, которые требуют детального анализа. Ну, Например, тема профориентации как школьников, так и взрослых. Может быть, есть выбор, нужно уезжать или остаться. И на эти вопросы можно найти ответы с помощью астрологии. Астрологический прогноз, натальная карта.